Приветствую всех любителей видеоигр. Игра под названием The Dark Pictures, The Devil and Me. На самом деле уже много кто успел ее пройти. Естественно, у меня руки дошли только сейчас. Почему бы и нет? Хорошо, что в игру можно играть как одному, так и не одному. Поэтому в следующую часть, ну может быть, скорее всего, что не факт. очень надеюсь, было бы неплохо и так далее и тому подобное. Я бы с кем-нибудь сыграл. Но... Начнем историю в одиночку. Первые три части, естественно, я пропустил, но вторую часть или третью я посмотрел. <смех> Мне было очень интересно. Новая история. А, щадящий, серьезный, смертоносный, ждет проверка на проще жить будете. Я не знаю, давайте среднюю, средняя сложность будет, думаю, нормально, первая ячейка. Игру можно, естественно, перевыходить несколько раз, чтобы получить ту или иную концовку. Ну, почему бы и нет. Для достижения, например не только. Так, чтобы использовать геймпад, нажмите А, чтобы использовать мышь, нажмите левую кнопку мыши. тут Тотериал адаптируется к выбранному устройству. Вот. А я думаю, вот загрузка все это время, прикиньте, пока не нажал. Потель. Вон там на стене написано. А, так как они сияли, а сеяли ветер, то и пожнут буро. Осте 807. У каждого выбора есть последствия. Да, ну воронушки да. Некоторые решения спасают жизнь, а некоторые нет. Другие же забирать, Ну, что логично, ведут к смерти. Зато ворона голодной не будет. Выбирайте 70 метров высотой, Джефф, можешь представить? Как ну я пытаюсь. Ну. С него, наверное, вид на сотни километров. Мы должны на нем прокатиться. Если тебя это порадует... А меня радуешь ты. Выходит... Знаете, я что не пойму? У меня картинка намного ярче, чем на записи. Почему? Не понял. Ну, я график максимально не стал выставлять, но... Почему? У меня это немножко это самое... Напрягает. Ты от меня не устала после целого дня замужества. Я никогда от тебя не устану. Ловлю на это слове, просто, дорогая. Мне тоже, что-то не так. Ладно, посмотрим потом на дописи. Шейк Ойл, то не успел прочитать, но... Там... змеи, это змеиное лечение, что-то такое. Ой, как красиво. О, да тут чудесно. Как в рекламе. Ну, красиво. А, кстати, эту часть решил пройти, потому что вторую посмотрел. Ну, или третью. Пойдем? Не помню. Но если будут желания, ваши или твои, пиши в комментарии, может, и прошлую пройдешь. Почему нет? И позапрош... Короче, первый, вторую, И Короче, первую, вторую, третью. Наверняка все еще утром побежали на выставку. Так. такой звоночек? Блин, надо себе такое купить. Чай Хм, А почему нет? Или зачем? Да зачем так часто? Он в первый раз стопудово услышал, отвечаю. О! Скелет. 10%. Блин, да, фото... я не так представлял бутафоски. первоклассное обслуживание. Ой, такой сразу, о, блядь. Так, используйте правое, право, ага, чтобы выбрать. Либо промолчать. Так, пойдем на выставку. Все... не будем ждать до завтра. Оставим Ой. вещи и пойдем. Никуда мы не пойдем, пока не зарегистрируемся. Я понял, я неправильно не сделал. не спешат, значит хотят, чтобы все Если было идеально. Вот держать, то он все видит что-то хорошее. А просто навестись, то не выберет. Ну, сейчас надо об этом я понять. Ух, извинения. Я. Как это он так бесшумно подошел? за то что напугал и заставил ждать надо было кое-что уладить интересно что тот скелет в шкафу обещаю что отныне вас ждет только хорошее угу. я рад Учитывая что учитывать вы игры наш отель. я думаю их ждет вот. великолеп распишитесь Ага, в в Чикаго. В Рискну предположить, что вы приехали в город ради выставки. О -о -о. Вы правы, да, но это не все. Сегодняшний день для нас особенный. А, -а, -а молодожены. Это же просто замечательно. Это лицо Или так, ну, такая мимика <къех> странная? И Я у него полагаю, тоже. что миссис Уитман захочет расписаться. А почему? Нет. А почему она? Да. Так. Сегодня ага. начался наш медовый месяц. World's... Мои поздравления. В таком случае нужна комната получше. Номер а для новобрачных. Uh -huh. Ой, он... Э -э он намного дороже. Хм. <laughs> Не тревожьтесь. Доплачивать ничего не нужно. Ой, как это мило! Это подарок отеля. А вы то есть они предзаказали. Молодожены. О, как это мило! Спасибо, мистер. Холмс. Генри а, Говард Генри. Холмс. Что-то знакомое. У вас прекрасный отель, мистер Холмс. О, благодарю. Я сам его спроектировал. Так Окей. вы архитектор? Архитектор, конструктор, строитель. Опа. Врач, художник. У меня много разных интересов. Да, изучи еще это за всю жизнь. -то. Можете осмотреться. Мы Хорошо. продаем разные мелочи и сувениры. Хорошо. Я отнесу багаж в номер и прослежу, чтобы все было в порядке. Хорошо. Просто запишите, что хотите купить, и я внесу это в счет. Ага. Хорошо. Спасибо, мистер Холмс. Вы очень добры. Такая улыбка, прям натянутая, блин. Гостей. Так, как понял, багаж, да, понес? Такой личик у него, конечно. Либо здесь мимика игры хромает, либо он маньяк. Но ГГ Холмс что-то знакомое. Так, уже что-то там присматривают. А, так, нажмите, чтобы что выбрать. Я так, ну это судя по всему, это, судя по всему, да, face паудер это пудра для лица. Или. А, Какое-то молоко. Там вижу бэчмилк, да? Ну, это, наверное, гель для душа, что-то типа того. Давайте его возьмем. А как я могу узнать, что ты забыла? Стоп. Подождите. Ну, ладно, давайте его. Я просто как бы не в курсе, но попробуем. Почему нет? Да? Моральные принципы обновляются при важных сюжетных развилках. Курс изменен. Так, подождите. Вот это мне стало интересно. Гости отеля. Хорошо. Мари купила розовую воду. Блядь, отлично просто. Розовая вода. а а дальше что? Дальше, ладно, не в курсе. Дальше не в курсе. Ой, Простите, мисс. Ой, ты что, заигрываешь с чем что Осторожно. Знаете, мой муж просто не выносит. <с <с лоха это лоха. за ролевые игры? О, какой славный парень. И как дела в браке? Спасибо, не жалуюсь. Пойдем наверх. Наверняка все готово. Ты что-нибудь присмотрел Симпатичная на прилавке? В твоем вкусе. Опа, сколько колец. Что тебе скажи. Они обручальные ли они все? Первые. А! Первый молодоженный там колец просто море. Ну это мы уже видели, да, эту ручечку красивую. О, картина. Приватная. Интересно, комната. что там? Приват. Тип не входить. Неужели я женился на авантюристке? Колесо обозрения, тайная комната. Какая тайна! Мы же не не для Возможно. вас, для персонала. тут да. да ты чё, блядь? Зачем ты ее открыл? Здесь просто идет ремонт. Вот тебе и приключения. Все-все-все. На колесе мы все равно прокатимся. Ну, колесо-то ладно, колесо базаре, не страшно. А вот американские Стой. горки было бы страшновато. что это? О, смотрите, в крови. О, да, реально как будто пятна крови. Опа! А почему вы не могли дверь за собой... А, нажмите А в такт пульс, пока mm -hmm. может измениться на во... ага, А, если не во время спокойствия. Хорошо. Так, ну это в принципе просто, типа раз-два, ну тут по два раза, поэтому ничего сложного. То есть если я налажаю, то она изменится на Y, противоположную кнопку, что в принципе может дезориентировать. Что логично. Почему вот... А, вы же наверное просто не успели дверь закрыть за собой. Блин, когда эти самые, как они называются? Катсцены. Прям так э, руки тянутся чем-нибудь чем другим заняться. но ну, никак не держать геймпад в руках. От хотя бы, не знаю. За а ты, ты что не закрыл дверь? Вошел вот такой. Приключение. По похуй! Приключением будет спать на улице, когда нас Во. отсюда выставят. Во-во-во-во. Пошли! А, то есть посмотреть, что за тряпкой вы уже не хотите, да? Хоть дверь закрыли, то молодцы. Сейчас с ним как встретиться, сейчас как... О! А я вас ждал. А чего вы так долго? Я же говорю. Прошу, располагайтесь, этот номер для вас. Спасибо. Большое спасибо, мистер Холмс. Устраивайтесь, мне У глаза сейчас бегали из стороны в сторону. Если позволите, меня ждет работа. Мы с вами еще непременно увидимся. Такое лицо и мы сделали... Ну, не, ну, не страшно, а в плане такой пугающей. Напрягающей. Боже, это номер достойный Но номер реально королевы. В зависимости, конечно, еще какой то век. Я не посмотрел уже нифига. Вот тебе. А, Подушками Жены же. так себя не ведут Конечно не ведут Эй. Ха, В яблочко Это война Лави по лицу <связано> <связано> Неплохо Но это бояться. было логично, что нужно Ничего прицелиться как. Так ну У нас по крайней мере обувь... Вы Заметьте, в каждой части Я просто вот сужу по той части, которую я видел В каждой части учат, что делать о, увернуться, бля. Я вот тут я сейчас прямо это отвлекся. Ладно, лови еще подушечку. Ба, убило его, все. Сдаюсь, сдаюсь. Ладно, ты победил. дополнительный материал? Что это? Секреты. Ух ты. А... а дополнительный материал? Сапы? Мари? О, я могу ее этим, ее глазами управлять. Вот это классно сделано, если честно. Мне нравится. Um, ну, секреты понятно, моральные принципы. Не понимаю пока, в чем прикол. То есть здесь два крыла, да? Два варианта. Или она могла вообще ничего не забыть? Или даже три варианта типа левое крыло, правое крыло и, ну, как бы пере снизу. Короче, я еще пока не ничего вникаю, не но... Только мою гордость. Пока не понимаю, на что это влияет. Как сейчас... насчет перемирия? Hmm. А вот, блядь, начинать с По-моему, ты задумал какую-то хитрость. Так, так, так. нет. У меня есть подарок. А ну, ка глаза закрылись? Закрой глаза и встань к зеркалу. Я так, я так и подумал, что не просто так зеркало. Это так мило и романтично. Если влепишь подушкой, получишь по физиономии. Она еще и бойкая такая. У кого? Да. Так, Курс открой меня. глаза. Вот что он влияет? Джефф подарил моряже и купил в ювелирной лавке. Стоп! А как? А если бы, допустим, я бы не выиграл в подушечной битве? Было бы что-то другое, судя по всему. Ну, что очень логично. О, Джефф! Красотища! Спасибо! Вот. Ну, победа за мной. Иди теперь, прими ванну. О, камера. Спорим? Бля, буду. Камера. Ха -ха! Я же говорю, следит уже за ними. Бля, да это ж так палевно. Прям перед этим зеркалом. Так, она в ванну, да? Он ей подарил колон, потом такой, иди-ка в ванную. Не понял. Дверь открыть не можешь. Заклинило А, сейчас нажимайте, пока не стекло времени Хорошо Это я могу, в принципе Сезам, откройся Так, ну Спасибо. Не очень удобно, но в принципе ладно Ты побрейся, а я быстренько приму в ванну И потом устроим Рандеву Я знаю рандеву. это слово Что-то неприличное на французском Я Быш, даже представляю, что брейся. за рандеву По-моему, я забыл взять бритву и набор их наверняка продают внизу не задерживайся там не волнуйся так хорошо джефф а, отель всемирная выставка чикаго найдите набор для бритья а все мы ходим хорошо так а куда мне а пойдем в эту сторону тут вроде тупик но вдруг что-то есть нет ничего нет так лаупа а просто так свет блесну блин мне просто это не нравится видите как от света как это называется сейчас покажу тогда да. О, блин да что это за такая цвета такое затемнение какой-то но, но, но мне не нравится тени на да, это передали я думал, что это сглаживание. Ну-ка, допустим, вот так поставим. Да меня это напрягает. Почему? Так, ну графика. Блядь, придется, походу, это вырезать еще. Это выключено, это выключено. Так, допустим. Допустим, выключено. А что там еще выключено? Ну, понятно. А если... А, другого нет, да? Но глубина, резкости ее тоже не отключить. Давайте так сделаем, допустим. Блин, я не знаю, меня все равно напрягает вот это вот... Я не знаю, как это назвать. Это затемнение от света, оно меня прям напрягает. Mm. Допустим, просто из-за любопытства. Да нет, это не оно. Как это отключить-то? Специальные возможности? Ты, бля, субтитры, фон... Размер. Давай побольше сделаем. На ну, 26. Будет вообще прекрасно. Цвет понятное Указывать говорящего. О! Размер шрифта похуй. О! То ну, даже так можно? А почему? Нет. 18 нормально. На самом деле. Ну вот так вот. Фон, субтитры, шрифт. Отключить таймер. О! Таймер во время боя. О! Не-не-не. Это мы не трогаем. Мы только шрифт поменяли и все. Ничего больше не трогаем. Качество текстур. Тени. А если поставить высоко, допустим? Да ладно, не лучше стало. Я только, по-моему, хуже сделал. <с No> так, ладно, ничего не трогаем, я понял. Меня это бесит. Блять, где? Да ну лучше не становится. Хотя, по-моему, на высоко было получше. Блять, и реально? И реально, оно как-то не так в глаза бросается. Ну хорошо, ладно, придется с этим играть. Может, просто лампы такие. Даже я ничего не пропустил, а то сейчас тут это самое. Прям такой внимательный. А что, в эти? Опа. Спокойно. А. Уже закрыто. Прошу. Закрыто так закрыто. Допустим Готов поклясться, мы шли здесь А, то есть ты хочешь сказать, что мы уже кругами ходим Так, допустим А, единственная дверь, да? Что? Оу! Успел Оу, чуть было бы на штыри не упал. Еще бы чуть-чуть. А, на ванную. Мари. А, 1893 год. Давненько это было, давненько. А, нажмите на экран, когда написано, будет... Ага. Когда есть возможность использования предмета из инвентаря. Хорошо. Это пена для ванны? Блять, это пена для ванны просто. боже Такая полюбовалась кулончиком красивым. А, ну, здесь хоть стоечка есть, это то хорошо. Спрятали все, это правильно. Нечего в играх, блядь, похапчину разводить. Ну, это так. Сугубо мое лично. Так, если это пена для ванны. Где пена? Я ее не вижу. Почему? Почему нет пены? Или это типа соли для ванны? Ну, что-то типа того. Так Кто а, там? Только залезла Лан и уже что-то напрягает. Это ты милый? Джефф? Не похоже. Похоже ботинки это, а -а -а -а. ну, одежда по крайней по цвету. На Гага Холмса похоже. Не, не, не, не, надо осмотреть. А как, как мне выбрать? Ага. Курс изменен. Ага. Uh -huh. Кто это тут подглядывает? Что, что я, вы там, себе хол... позволяете, ну, Миссар? Места... Же... Опа Что ну, вы здесь делаете? Джефф? Я боюсь, он вас не услышит О, сбридывай, блядь Бери бутылку Нет, не тронь меня Но я не закончил я... Нет, О. Эй, ну она сейчас скоро... Так будет только больнее. Умрет. Ну <свят> она. Ты лишь оттягиваешь неизбежное. Тука его ошарашила. Что? Что вы? Что вы сделали? Успокойтесь, сэр. Ваша жена Немножко не там все в кровище, блядь. Немножко. Она умирает уже там, задыхаясь. Все в порядке, сэр. Сейчас побежит, наверное, стоподумал, не не ударит ничего, именно побежит. Но я так и подумал. Курс изменен, естественно. Стоп, а как, если он здесь, а стена закрылась? Как Еще здесь закрылся дюодж что ли? Газовая камера, бля. Вот это жестко. И там он там окно ванную высматривает. Дожмись ты быстрее. Я уже это геймпатом. Почему она именно поползла? Я думаю, что не факт бы, что кто-то был пополз. О, газ Мари! Не просто паразитический какой-то, а именно влияющий. Последний ему в любви. Мари, а даже сказать ничего не может. Горл, ты перерезана. Горл, это все, и он сейчас тоже коньки отбросит. Отель, который он сам построил, сам проектировал. А доктор он, потому что явно их препарирует и как-то избавляется от тел. и там еще что-то. Mm -hmm. ну, я же говорю, сейчас еще одна колечка, mm -hmm. да, пойдет в коллекцию. Mm -hmm. Топодова. Или кулон. Порядок а, коллекция. И все в порядке. Да, ты погляди. О, какая красота. Для тебя все лучшее. Мама умрет на месте такая... Послушайте, Ростыш. мистер, вы здесь работаете? Он такой, да. <смех> Здравствуйте. Приветствую гостей нашего отеля. Такой сейчас с улыбочкой. Блин, креповенькая, если честно. Весьма криповенькая. О, сейчас будет... Музыка, наверное, какая-нибудь паленая интересная. Хотя я не знаю, если честно. Точно не в курсе. Я бы заменил бы ее, если бы она была палена Но мне все равно больше. Пусть играет. Напряжная, конечно, ситуация в целом. О! Какой эпичный выпад. Не, на самом деле, если честно, так-то. Разработчики данных игр, вообще серии, вот это уже получается, трилогии игр или антологии, я просто еще не знаю, сколько частей. Вообще молодцы. Подделать подобные игры очень хорошо. Особенно в плане того, что вот эта часть, по-моему, ре отведена реальному маньяку. Ну вообще. А, ну, отведена реальной историей маньяка. Ну, не на 100% уверен. Но... Если это так, надо будет потом, на самом деле, убедиться на 100%. Но если забудут, опять в серию скажу. Пип, торрент. Мой мужичок идет эпичный. Ну, судя по предыдущей части, Кремер из-за заживания меня что-то должно пугать. Так что, посмотрим. Красиво, не нравится. Только громкованная. Mm -hmm. Компас. Mm -hmm. Даже сказать нечего, представляете? Mm -hmm. Просто слушаю, прям наслаждаюсь музычкой. Mm -hmm. Мне нравится акустическая музыка. Так, ну это все было неизбежно их смерть. Вот он идет. Шапочку снялся. Опа, першко упала. О, это вы. А это взял. Долго пришлось ждать. Да нет. Приветствую в хранилище. Здесь собраны истории. Кровавые, мрачные, жуткие. Я... Хранитель. Угу. Хорошо. Я рад вашей компании. Слишком долго я был один. Да? Я смутно помню время, когда я не был хранителем этих историй. И какой прок от историй, если некому их пережить? Вот-вот. Это вот. история о творческих личностях и о том на что они способны пойти ради искусства оно способно вызвать разные чувства восторг вдохновение страсть да а еще сомнения страх ужас ваши чувства и ваши поступки повлияют на историю время от времени вам будут попадаться схемы. Они показывают возможные итоги ваших решений. Возможно. Порой. Mm -hmm. Самые незначительные действия приводят к весьма мрачному исходу. Я в курсе. Вам выбирать последствия. Вам отвечать. Я понял. Че ты меня я запугиваешь, что сразу? Бля? Да Это хорошо. Руль, я, правила. Я, я понял. Я могу лишь наблюдать и фиксировать все. Ключевые события. Хорошо. Это я понял. Полюбуйтесь-ка. Такая древность, она называется Абол. Абол. Их клали в рот недавно усопшим, в качестве платы. Ага. Собирайте их. Порой они лежат в странных местах. Так, я а зачем? с радостью выменю ваши находки. Поверьте, вы не пожалеете. А, ага. хорошо. Наверное, на подсказке, на какие-нибудь. Что ж, приступим. Можно. Игра началась. Я буду наблюдать. Хорошо. Стоп, а то есть ты будешь наблюдать, рассказывай мне историю. Меня зовут Пейт Уайлдер. Я магистр криминальной психологии. Я веду журналистские расследования и борюсь за правду. Возможно, вы видели мое интервью в утреннем Чикаго. Я <связь> Там пропускают а -а -а. лишнее, типа. Ну, Это мы... не я когда ты просто говоришь как есть, люди считают тебя стервой. Но это не так. Да, я не идеально, как и все, но я стараюсь и... Просто дальше, блядь. Я изучал фотографию в университете. Мне очень понравилось и теперь я хочу заняться ей всерьез. Типа фотограф, да? Фотэйдж, да. Фотограф, камерамен. То есть он записывает. Я много лет занимаюсь светом. Вижу проблему, освещаю. Болтать особо не с кем, и главное, что тут скажешь. Так. Надоело быть одной. А, ну вообще прекрасно. Простите, надо начать с профессии или с личной А саунд-инженер. Просто ну, кого потом будет доступ. Не люблю говорить о себе. я Чарли Лонет родился в Англии, но тут. О, директор. Прошлый проект шел по плану, мы хотели... Э, задумка была, по-моему, просто отличная, но... Э, в итоге... Э, вышло не так, Опа, кто-то просматривается. По получилось говно, если честно. я <смех> получилось говно, если честно. Мы услышали достаточно. А, это в суде было? Разве? Я ведь едва начал, ваша честь Не понял Вы не понимаете С рождения во мне живет дьявол Это не он Я мог Не то лицо, но похоже бить. Не более чем не поэт то. может сопротивляться вдохновению Выройте яму поглубже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 он медленно задыхался более 15 минут, пока, наконец, не испустил дух. Первый серийный убийца Америки признал 27 смертей. Но по мере того, как следователи изучали улики, обнаруженные ими в разных городах, число возможных жертв росло. Почти 200 человек. Неплохой Первый серийный такой. убийца Америки и, пожалуй, самый жуткий. Его гроб залили бетоном, как он О, и хотел. Тоже неплохо. Надеялся типа ли он скрыться от божьего суда? Что ли, этого Или момента? правда хотел помешать дьяволу выбраться наружу и снова убивать? А, говорю, реально какой-то сериальчик снимает. Ну, как вам? Это а что такой переход это самое? Почему? Нахуй, сглаживание. Просто любопытно стало. Такая подгрузка просто на меня бесит. Ну, из-за резкого перехода камеры. Ай, все такие, ебки. Если честно, Чарли. Это какое-то. Говно. Погоди. Лонит Это Чарльз Лонет? Слушаю, можно, Чарли? Меня зовут Грантом Дюмет. Чем могу помочь? Вообще-то, это я могу помочь вам. Послушайте. Так. они уже выпустили это все это или нет? Или это так Дюмаль. просто просматриваю? Это звучит прекрасно, но... Я не... Не хочу грубить, но... В чем подвох? Не хватает, Его нет. Деньги для меня не главное. Мне много не нужно. Но своим временем я дорожу. Все должно решиться сегодня.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 Вот пишет, что курс изменен, но ведь я ничего не сделал Чарль ответил на звонок и принял приглашение в замок убийств. Так, ладно Вот эти вот, это самое Как я понимаю, моральные принципы влияют Мари, стекла кровью, Джефф был убит в газовой комнате А, это гости отеля, типа, вот они, выборы Джефф подарил ожерелье Ну, то есть, как менялись события и как они закончились То есть, тут тоже, типа, начало он позвонил и бла-бла-бла Короче, давайте, ладно, смотреть дальше Мистер Дюмета, мы. А -а -а. Ага. Грузимся, народ. Да, я. Не надо. Uh -huh. Прости. Ой, а шлюпнул его. Ладно, это просто Пирчатый. лампа, которая тебя украшает. Можем не брать его. Все будет отлично, но правда. Авантюра. Веселье. Ну чего? Погнали! Ура! <свист> вау! Какие! Выходные прям ультра довольные. Ну их явно понятно, вытянули в свои выходные дни, когда ничем не занимаются. А кстати, куда мы едем? Не любишь сюрпризы? Знаете, что напоминает? Не начинай. Топику. Топику. Именно. Я без гроша в кармане, телефон так, так, так. сдох, и мы застряли в сраной топике. Я ни при чем. Да только ты при чем? <св> Правда, потому что головой думать надо Так, ладно, Чарли Что мы знаем об этом парне? Богатый, затворник, одержим гг Холмсом О, -о, -о, -о. в здравом уме Мы едем в дом, который он унаследовал от родственника Вот тот был одержим Холмсом Часть комнат полностью копирует замок убийств То есть И они снимают об этом чертежи, Документы, артефакты Я же сказал, это спасет шоу И я не преувеличиваю и это точно не вранье. Просто поверь мне. Простите за секретность, но прежде чем мы продолжим, я попрошу вас оставить запись. здесь свои телефоны. Это может показаться странным, ведь я пригласил вас снимать мой дом на видео. Все же я против любой техники, способной раскрыть Вы с ним так и о моих личных делах или привычках. Это мои условия. Все видеоматериалы сначала должны быть одобрены мной. Я требую конфиденциальности. Я наставлю. Прям шоу реально тут я тут на убойке повезу. Для нас это большая Это удача. прям такой спойлер. Он мог просить денег, но не стал. Так что мобильники это фигня. Ладно. Они ведь даже не в курсе, блядь. Ради шоу. Я в шоке, если честно. Обещаю, вы не пожалеете. Прям как в Топике. <смех> Блин, да что за Топика? Я теперь хочу слышать эту историю. Пожалуйста, расскажите мне ее. Кто посмотрит это видео и знает историю о Топике, но ну, если кто-то прям реально захочет ее посмотреть полностью серию, то, ребята, я жду в комментариях рассказ о Топике. Что у них там такое произошло. Ну, как бы там, без спойлеров игры, но с историей топи. если этот чувак такой богатый где прислуга где он нам поможет убирает будучи богатым ага. не обязательно иметь прислугу Ясно. если что спасибо друг не напрягайся Козел. а это наводили Так, если в машине один, Ладненько. то и в доме кто-то есть. Ну, кто-то сейчас что-то наблюдал за нами, правильно? Хорошо бы начать снимать озеро и общий план. У -у -у. Ага, только не в таком тумане. Вон, сверху вид будет лучше. Там, хм. правда, э, повыше. Но вид отличный, сможем поверх тумана снять. Логично. Чарли, ты же сам еще на полпути выдохнешься. Да я в отличной форме. Какой? Это ему лет? Да ладно. Идем, Чарли. Осторожно там. Ну, удачи. Идем. А, все? Можно ходить? О, хорошо. Так, сделайте несколько кадров с вершины маяка. Так, подойдите к вершине ступеньки. Так, а бегать можно? Я понял, что можно прыгнуть. Ага. Как неудобно на ЛБ бегать. Необычно. Сюда нельзя. Ну, в таких играх, к сожалению, нужно осматривать все. К сожалению. А можно, допустим, не идти фоткать? Ну, забить. Нет? Просто было бы на самом деле неплохо. <laughs> Я бы никуда не ходил, меньше проблем было бы. Ну да ладно. слишком долго. Что? Почему на английском? Где перевод? Я рефлекторно уже зачитал Потому что он начал говорить на английском И потом понял, что он говорит на английском это Эй, ш... народ, вы где? Идем Подожди, в каком плане? Нас зовут обратно? Но мы еще не дошли Нажмите A, чтобы... Ага, хорошо Кошмар, как громко и Я даже должно быть слышно. Да, в теории я это знаю О, план не сработал Ничего, найдем обход За мной Жизнь за хороший кадр? Опасность, в обрушение опасного. горных а пород местные... По довольно опасно Да ну, бросим Просто положено что-то такое писать Ерунда это А местные... я не согласен да иди ты нахуй. <laughs> Местные скальные породы подвержены разрушению И могут неожиданно обвалиться в воду Ну, поэтому это больше предупреждение Таким, как мы и корабля так чтобы вниз добраться до новых мест тоже нажмите а хорошо Бля, там не все осмотрел кстати ну ладно ну там какие-то монетки что-то слушай марк я хотел сказать спасибо за поддержку какую что за эти съемки да за все сразу а то кое с кем бывает трудно иногда за такая в никуда и ни за что бы не согласились без тебя поехать я подумал последний эпизод был говно так что надо работать ясно ну да типа того хотя бы честно сказал пусть да. пусть это и директор, но ему хотя бы честно сказал что эпизод говно ребята надо работать все переснимать так что у нас здесь ничего хорошо того пришел ничего Бегает он, конечно, странно О, какая-то еще надпись Так, ну в принципе Ладно. все Если честно, мне просто хотелось Побыть здесь, вдалеке от остального мира Чтобы слегка Сбавить темп, привести мысли В порядок Сбавить темп? Зачем это надо? Да просто Расслабиться Мне этого не понять Память о жертвах страшного шторма 1 мая 907 года в этот день погибло 187 членов экипажа и пассажиров паро парохода Кассиопея, разбившиеся о скалы внизу. Вот так вот. Бывает и такое. На самом деле бегать неудобно на эту кнопку, очень. Но, в принципе, по расположению клавиш логично. Так, нажмите, чтобы подпрыгнуть. А если я выше хочу? Ну, допустим. Так, ага. А пока все просто, хорошо. Как бы никаких проблем сильных не имеет. Не имеем. Оп. А, все. Идем дальше. Да вон же дырка в решетке. Лезь так. Ну, я же говорю. Так сильно нагибаться. Там решетка-то не так низко. Так, нажмите вверх, чтобы зайдеть. Ага, используйте... Правая. Кстати, когда закончим, я съезжу на пару недель к родным А как же монтаж? Мне нужно твое внимание к деталям У меня сейчас и так куча проблем, Чарли А, да, ладно, поезжай Возьми пару недель Разгрузи голову Спасибо С монтажом вот. я справлюсь Наверное Сделай как я, возьми отпуск Тебе есть кого навестить? Ну, так никакой миссис лонит не завалялась случайно нигде женат Дальше. на работе женат Дальше. на работе и как идут дела в браке если сравнить с реальным браком весьма неплохо женат на работе нормально прошел отлично Прошел. Так, не понял. Женат на работе, а что за... Блин, сейчас пока ничего вообще непонятно, потому что они говорят о каких-то своих вещах, о которых мы даже не, просто не то чтобы не в курсе. Мы даже... И поми по помимо о них ничего знать не можем. Слишком пока они мало между собой разговаривают, но хотя бы разговаривать, и то спасибо. О, ворона. Блять. Боже, что это? Манекен стоит, типа отдыхает. Наверное, часть старой экспозиции. Да, скорее всего. Блять, у меня аж чуть-чуть это, это, у меня сердце в пятки убежало, если честно. Да, поэтому я хотел в нее поиграть, потому что в ней есть вот такие вот очень прекрасные моменты. Так, мне нужно до сохранения добраться, если честно. До чекпоинта. Тут должен где-то значок, наверное, загореться, да, в этот момент? Чтобы я мог закончить серию. Пока ничего страшного, пока мы только знакомимся с героями И все в этом роде Идешь? Идем, да. конечно Просто смотрю на свет в тумане И как это впишется в шоу? Да, я так Пошли Типичный а. фотограф Это просто так не выключить Опа. Есть много пересечений между творчеством и работой за деньги хм. Ты уверен? Скейт, вы как-то не, не, не понимаете. Мы решили сейчас не трогать эту тему. Главное, чтобы работать не мешал. Газетка какая-то. Закрылся рыбозавод. Фу, как интересно. Ладно, судя по всему, реально ничего интересного. Так, я уже увидел слева проход, но, наверное, сначала реально изначально дернуться в дверь. Он скажет, закрыт? что закрыто. Ладно, найдем обход. Уверен? Не пойдут в обход. Ну, надеюсь. Так, ну серия, наверное, не знаю, сколько будет длиться. Ну, до чекпоинта. С чекпоинта до чекпоинта. Так, давайте еще через эту стороны и пойдем. Так, ладно, ничего интересного. Там еще какой-то проход был, по-моему, или мне показалось. Да, мне показалось. Ладно, идем сюда. А, вот здесь был проход, и вот здесь проход. Блять, сколько много всяких проходов. Тихо, тихо, тихо. А ч мне дерево мешает пройти? Реально я хотел смотреться там. Так, закрыто. Хорошо. Ну, есть окно. Которого нет. Бля, старичок, ты да ничего такого. Интересно, сколько ему лет? Так, зажигалка. Ага. О, смотреть. Давно его не обслуживали. А сигнал почему работает? Но туман-то никуда не делся. Химсон, Софи, Мартин, Диего, Карл, Патрик, Джефф. Какого-то... Это все 2000 года. Свободно. Хорошо. Так. Это, как я понимаю, это обслуживание маяка. Его 2000-й. Э -э По-моему, они говорят, ну, типа, было показано наше время. Значит, сейчас уже, грубо говоря, 22 -го. 22 -го года прошло. Так. Прочитайте, пожалуйста. А нам перейдут эту надпись? А, Да. 10.04.2000. Держитесь, ребята, это должна быть последняя неделя. А, это надо держать еще обязательно, то есть если отпускают, то все. Проверка сирены прошлой ночью прошла успешно. Автомойка работает. Сегодня мы проведем последнее испытание, а затем сможем собираться. Несколько человек сообщили, что тот бездомный снова ошивается поблизости. Мы собираемся усилить охрану комплекса и провести последние проверки сегодня и на всякий случай завтра. Нам не нужно, чтобы кто-то пострадал. В остальном все работает отлично. Так что продолжайте в том же духе и к концу недели мы отправимся домой. По скриптам ТС типа. Ладно. То есть три кнопки надо держать, когда ты читаешь. Я в шоке. Так, открыть могу? Не могу. Так, и чё я сюда залезал? Прочитать просто вот эти всякие надписи? О том, что маяк закрыт? И всё? Реально? Больше ничего интересного, блядь? Я прям расстроен, если честно. А чё, мне обратно так же лезть? Через эту самую боевшую -то. Так, ладно, я понял. Так, здесь вроде ничего интересного. Ой, камера еще так просто по-страшному поставилась. А ты что стоял? Что мне одному-то лезть пришлось сюда? Ну, я понял, что там ничего интересного. Хорошо. Опа. А, это газетка. Здесь ничего интересного. Ну, давай, Диди. Диди. Блин, ты такой ты не такой широкий, что прям так еле-еле, блин, проходить. Вы видели, сколько еще там места? Еще бы там два метра, Еще бы целый я такой же был в лес. Блин, как это... Ой, ⁇ Сейчас грязные придут туда. Ой. Пошли просто фотку сделать. Залезли туда. Вернулись все грязные, испачканные. Хрен, пойми в чем. Красота, блядь. Ой, красота. Так, там калиточка открывается Сейчас, сейчас откроем Подожди, дайте еще осмотреться немножечко Так, здесь ничего, ладно О, судя по всему, сейчас чекпоинт будет Или что-то, типа контрольной точки Да, будет? Нет, не будет Не показали, что сохранилась игра Допустим, опа. Древняя штука. Когда на экране персонаж могут брать предметы, Чарли может открывать ящики заживом для галстука. Хорошо. А, как взлом. О, монетка древняя. Что это? Какая-то монета. Эболы. Можно за иболы можно открыть диарамы. Хорошо. Смотрите, монета диорама первое или одна или ценность монеты или еще что-то или сколько у нас извини, в извини если кажется что я придираюсь без тебя этого шоу бы не было это не так я может за рулем в смысле за рулем лонит интертейн но за двигатель отвечаешь ты это не так устроено господи вот и хвали вас после этого спасибо чарли и что Некоторые лет можно тянуть и толкать. Ага, я понял. Мы идем туда. Туда. Так, используйте их, чтобы взять передвижные предметы. Чтобы сдвинуть. Ага, хорошо. Не, давайте его развернем по-человечески. Во. <ESC2> ну, кстати, чувствительность к предметам здесь очень хорошая. То есть ты прям как будто прям чувствуешь. Ну, не то, как ты это делаешь. А как он его будет толкать в зависимости от того, как ты будешь поворачивать. <садили> <сёк> Бля. Жесткая хуйня если честно. Жесткие слова. О, чекпоинт был. Чак. А на этом мы заканчиваем, мои дорогие. Потому что время уже подошло к концу. Уже, уже был один скримах. Посмотрим, что будет дальше. Но все пока живы, пока что знакомство. Посмотрим, через сколько серий уже начнется... Прикиньте, мысли из головы улетела. Посмотрим, через сколько серий начнется что-то очень интересное. Поэтому спасибо тебе за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Предлагаю игры для обзоров. Пиши обязательно в комментарии, Также подписывайся на Телеграм. Ссылочка в описании, там общаемся. Всем спасибо, всем пока.